Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже. Обязательно досмотрите видео до конца, потому что будут рассмотрены актуальные ситуации на рынке, а также задавайте ваши вопросы о рынке в комментариях, и мы озвучим в следующем видео через неделю самые интересные и каверзные из них. Итак, мы начинаем! В первом вопросе рассмотрим индекс S&P 500. Покупатель уже два раза агрессивно реагировал на ценовые уровни, которые выделены на графике. Означает ли это, что можно искать покупки или лучше подождать дополнительных условий для поиска лонгов? Приветствую, друзья! На данный момент по индексу S&P 500 намечается коррекционное движение, то есть серьезного разворота движения вниз я лично пока что на данный момент не вижу. Дело в том, что буквально где-то недельку назад состоялось кульминационное движение вниз, то есть была промежуточная кульминация продаж, которая дала первичную реакцию вверх. Но смотрите, есть один очень существенный нюанс. Заключается он в том, что если вы посмотрите на комплексный профиль проторговки вы увидите что естественно наиболее значимая проторговка находится в верхнем сегменте приблизительно в районе уровня 2435 и данный уровень на данный момент выступает очень сильным уровнем и очень сильной зоной сопротивления вот сейчас на текущую ситуацию Цена после промежуточной кульминации продаж не смогла протолкнуться выше уровня 2445, что а, сигнализирует нам прежде всего о том, что покупатель достаточно слаб. А, вопрос остается открытым лишь а, в том виде, куда пойдет цена при коррекции вниз. А, лично для меня есть несколько существенных уровней. Они находятся все приблизительно в одном а, достаточно узком диапазоне. Я их сейчас как раз отмечаю. Это уровни 2395, 2400, если округлить, и 2404 приблизительно. Данные уровни формируют между собой достаточно сильную зону поддержки. И данная зона поддержки уже была один раз протестирована. Я не исключаю совершенно вариант того, что цена подойдет еще раз к данной зоне, к данным уровням. Сделает еще одно небольшое, небольшой пробой локального минимума, который был ранее сформирован и только после этого уже цена оттолкнется и пойдет вверх на обновление максимума, который был сделан по цене 2451.75 то есть на данный момент пока что серьезного разворота вниз нету И сама по себе структура движения цены нам уже как раз об этом подсказывает. Есть также один еще вспомогательный уровень. Он не является сильным, но от него тоже ну, можно вполне ожидать реакцию. Ну, нужно быть очень-очень осторожным. Потому что если движение на протяжении сегодняшней торговой сессии пройдет вниз быстрым, не будет существенной остановки в районе данного уровня 2415, то однозначно мы пойдем вниз на обновление минимума и цену я бы ждал приблизительно в районе 2400 следующий вопрос по фьючерсу на евро по реакции цены которую вы видите на своих экранах можно предположить что появился покупатель стоит ли ожидать продолжения покупок или в объеме сформированном на новом контракте вверху может быть позиция продавца. По евро ситуация на данный момент выглядит больше в сторону покупок, чем продаж. Смотрите, дело в том, что на графике вы видите ключевое накопление профильного объема приблизительно в диапазоне 1,1175-1,1260. То есть это достаточно серьезная зона накопления, с которой произошел импульсный выход цены вверх и формируется новая фаза накопления. На данный момент набранный объем вверху пока что еще его недостаточно для того, чтобы действительно протолкнуть цену ниже, поэтому при подобных ценовых комбинациях я склоняюсь к варианту, что в начале произойдет все же перехай и только лишь после перехая, уже можно будет говорить о том, что цена будет двигаться уже действительно к важной, ключевой нижней зоне накопленного объема и будут уже здесь тестировать и можно будет в дальнейшем уже говорить о том, что какие-то промежуточные покупки осуществят, либо же продажу после того, как цена добьет цели вверху и будет потихоньку формировать уже ценовой разворот вниз. Следующий вопрос касается фьючерса на британский фунт. На графике мы видим несколько удачных попыток продавца контролировать рынок. Какова вероятность продолжения движения вниз? По фунту, безусловно, общая тенденция движения направлена вверх. Однако, если рассмотреть последний сегмент более детально то вы увидите что на данный момент формируется коррекционное движение вниз и прежде всего я считаю что данное движение вниз оно не является разворотным а все дело в том что цена тестировала действительно важные ценовые уровни вверху, приблизительно в районе 1.3050 с небольшой погрешностью и если судить по скорости движения цены вверх и набору позиций и тому, как сейчас происходит движение вниз, то очень часто подобные комбинации будут заканчиваться тестированием импульсной свечи, которая изначально сделала выход цены вверх. Данная свеча у нас выделяется очень крупным вертикальным проталкивающим объемом, то есть была попытка, которая, я считаю, уменьшалась успехом, протолкнуть цену сквозь важный ценовой уровень, в данном случае имеется в виду уровень 1.2980 цена на некоторое время смогла закрепиться выше. Сейчас происходит коррекционное движение и очень часто именно к началу момента проталкивания будет подходить цена. Также есть достаточно важный уровень, на который я также обращаю внимание. Мало кто подобный уровень использует. Это уровень 1.28.30. Почему этот уровень важен? Потому что это самый... Первая была коррекция непосредственно после первичного импульса. Подобные уровни они очень важны и цена чаще всего подходит к данным уровням, тестирует их. И затем уже только выстреливает в сторону основного движения, то есть вверх. Поэтому... Если в целом говорить, то я ожидаю продолжения коррекционного движения по фунту вниз и затем уже в комплексном диапазоне 1.2850-1.2770 уже можно будет действительно искать достаточно безопасные возможности для дальнейших покупок. В следующем вопросе рассмотрим фьючерс на золото. Золото продолжает снижаться уже достаточно длительное время. Есть ли на золоте еще потенциал для движения вниз? Многие у меня спрашивают, что же сейчас происходит по золоту, насколько далеко вниз оно будет падать. Для себя я разметил два достаточно важных уровня, оба они находятся близко друг к другу, это диапазон 1195 и 1201, приблизительно доллар за унцию. Дело в том, что золото пробило сейчас ключевой важный локальный минимум который сигнализирует нам о том что в среднесрочном масштабе цена в дальнейшем будет падать если говорить о том насколько глубоко цена пройдет то опять таки я вижу движение к указанной ранее зоне и от нее уже начало коррекционного движения цены вверх. Есть более дальний уровень, это 1260 долларов за умцу, который обусловлен прежде всего э, наличием ключевой профильной поторговки, плюс важным ценовым экструваном с одной стороны, плюс э, зонкой достаточно сильной э, зоны вращения с другой стороны, и тем самым в дальнейшем все равно цена будет продолжать свое нисходящее движение. Поэтому, если семантично приблизительно на ближайшие две а то, наверное, даже и 3 недели показать э, потенциал движения по золоту, то я его вижу лично вот в таком виде. То есть э, потенциал отскока достаточно неплохой, но если вы держите уже долгосрочную или посреднесрочную позицию и у вас продажи начинают от уровня 1260 и выше, то я рекомендую, конечно же, сохранять э, ваши продажи и в таких случаях стоп размещать в районе 1265 долларов за унцию поэтому по золоту ожидаем продолжения нисходящего движения после промежуточной коррекции В последнем вопросе рассмотрим фьючерс на нефть после восходящего движения которое мы видим на графике мы снова наблюдаем реакцию продавца и движение цены вниз Остались ли еще признаки покупателя или стоит ожидать продолжения снижения? По нефти на данный момент конечно же преобладает нисходящее движение, причем сопротивлением выступает помимо ценовых уровней еще также и месячный депо, который находился практически все время выше текущего, текущей цены. Если судить сейчас по самой структуре движения, то прежде всего можно обратить внимание на тот факт, что скорость падения цены на данный момент выше, чем изначально скорость роста. То есть это уже нас наталкивает на ту мысль, что Покупатель на рынке, прежде всего, он достаточно слаб. То есть нет сейчас крупного серьезного покупателя для того, чтобы действительно попытаться проталантовать цену выше. Поэтому многие спрашивают, куда будет идти нефть марки Витай в ближайший приблизительно месяц, то есть на, по состоянию на июль. Я для себя выбрал один достаточно важный уровень, вы сейчас увидите. Это уровень 39.50. Вы видите, от какого экстрема он сформирован. То есть ближайший уровень цена уже у нас протестировала, это был уровень 42.20, протестировала, сделала промежуточную коррекцию, была также попытка закрепиться выше уровня 44.10, и если бы данная попытка уменьшалась успехом, то уже приблизительно в районе текущего, текущей цены мы бы действительно смогли увидеть покупки. Но, к сожалению, этого не произошло. Поэтому я все же ожидаю с, такое зигзагообразное движение цены вниз ключевой своей цели в районе уровня 39.50.